Всем привет! Вы на канале NB Fitness и с вами я, Болт Наталья. Сегодня предлагаю заняться мышцами рук. Понадобятся гантели, у меня 3 килограмма. Ставим ноги на ширине плеч, руки разворачиваем ладонями вперед и поочередно поднимаем руки по диагонали до уровня груди. На выдох. Десять раз правой рукой. Задержали. И десять левой рукой. разводку. Поднимаем руки вперед, в стороны, вперед, опустили. Вперед, в стороны, вперед, опустили. Ладони все время кверху. Образом согнули руки, развернули ладони вперед. На два счета вверх, на два опустили. Локти опускаем только до прямого угла. Поочередно. Начинаем с правой руки. И выравниваем две руки вместе. На выдох. Вверх. Вверх. На выдох. Поясницы не прогибаясь, колени мягкие, таз вперед, живот подтянут. Локти опускаем только до параллели с полом. На выдох к себе. Еще также. Живот подтянут, корпус не расшатываем. На два счета вверх, на два вниз. На два. Вверх. На два. Вниз. Дыхание не задерживаем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Продолжаем. И на каждый счет. наклон, руки разводим через стороны локтями вверх на два счета вверх на два опустили снова вдох, выдох, вдох выдох, продолжаем также. спина прямая, головой тянемся вперед Вниз и медленно округленной спиной поднимаемся вверх. Сделали глубокий вдох, потянулись вверх. На выдох. Расслабились и снова глубокий вдох, потянулись вверх. На выдох. Руки за спиной, плечи вперед, поднимаем прямые руки. Затем плечи назад и снова подъем вверх. Руки перед собой, ладони в стороны пальцы выравниваем толчок назад, собрали в кулак и снова назад. Правую прямую руку прижимаем к себе и левую прямую прижимаем к себе. Сделали вдох, потянулись вверх. Выдох. Положили правую руку ладонью на плечо, отталкиваем локоть назад, живот в себя. Затем локоть за голову. Левая рука на плечо четко назад, живот в себя и за голову. Сделали вдох, и на выдох расслабились. И еще один подход, все с левой руки И десять левой рукой. И десять раз с правой рукой. Задержали. Хорошо. На выдох поднимаем руки вперед и на три счета постепенно опускаем вниз. И раз, два, три. И раз, два, три. И раз, два, три. И продолжаем. И добавляем разводку. Поднимаем руки вперед, в стороны, вперед, опустили. Вперед, в стороны, вперед, опустили. Ладони все время кверху. Последним разом согнули руки, развернули ладони вперед. На два счета вверх, на два опустили. Локти опускаем только до прямого угла. И поочередно.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 Набираем руки, опускаем за голову. На два счета выравниваем, на два опускаем вниз. Локти прижаты плотно к голове. Живот подтянут, поясницы не прогибаемся. выравниваем на выдох выдох все время вверх следим за поясницей корпус не расшатываем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 каждый счет. На выдох, выдох, локти именно через стороны, продолжаем, живот подтянут напряжен,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 И за голову сделали вдох и на выдох расслабились для следующего упражнения опускаемся на пол руки ставим на ширине плеч перед собой. на два счета опускаемся вниз на два счета поднимаемся вверх следим обязательно чтобы локти были прижаты к корпусу и направлены четко назад Полностью прямой корпус опускаем вниз. Полностью прямой корпус поднимаем вверх. Остаемся внизу и удерживаем. Дыхание не задерживаем. Дышим. Хорошо. Отталкиваем таз назад. Руки остаются как можно дальше перед собой. Делаем прогиб, живот втягиваем в себя грудью как можно глубже опускаемся вниз. И округленной спиной поднимаемся, плечи по кругу назад. И еще один подход. Ставим руки на ширине плеч. Локти направляем четко назад. Живот подтянут, поясницы не прогибаемся. На два вниз, на два вверх. Продолжаем. И снова удерживаем Живот подтянут, поясницы не прогибаемся, головой тянемся вперед Дышим Удерживаем Хорошо, отталкиваем таз назад и снова тянем мышцы рук, живот в себя, делаем прогиб, грудью тянемся к коврику. Медленно округленной спиной поднимаемся, плечи по кругу назад делали вдох, на выдох расслабили руки и еще раз вдох. На выдох расслабили руки. Наше следующее отжимание. Ставим руки перед собой широкой постановкой. Проверяем поясницу. Ягодицы. Зажимаем. На два счета вниз, на два вверх. Локти направляем в стороны. Живот подтянут. Продолжаем. Быстрее на каждый счет. Вниз вдох, вверх выдох. Выдох. При подъеме выдох. Вверх. Продолжаем. Удерживаем. Помним, поясницы не прогибаемся, живот подтянут напряжен, головой тянемся вперед. И снова отталкивая таз, делаем прогиб, живот в себя, грудью, пытаемся дотянуться до коврика. Округленной спиной поднимаемся вверх, плечи вокруг, назад сделали вдох, потянулись вверх, выдох. И еще один подход, также широкой постановкой перед собой руки, локти направляем в стороны, живот подтянут, поясницы не прогибаем. На два счета вниз, на два счета вверх. И на каждый счет. внизу, удерживаем дышим совсем немного осталось и отталкиваем таз назад руки остаются далеко перед собой, втягиваем живот, делаем прогиб грудью тянемся к коврику округленной спиной поднимаемся вверх плечи по кругу назад сделали глубокий вдох потянулись выдох, еще раз вдох, потянулись выдох, хорошо, правая рука скользит вперед, прямая рука, левая четко в сторону под прямым углом от себя, ладонью кверху, тянем мышцы рук старайтесь двумя плечами четко опускаться вниз особенно правым плечом хорошо, меняем руки левая рука прямая скользит вперед, правая четко в сторону, ладонь кверху Стараемся четко двумя плечами опускаться вниз. Особенно левым плечом тянемся к правой руке. Медленно округленной спиной поднимаемся. Плечи назад. Хорошо. Развернулись. Правая рука вверху. Собираем кисти рук за спиной в замок. Спина прямая, живот подтянут головой. Тянемся до потолка. Локоть правой руки должен быть четко за головой. Сидим прямо затем медленно округляем спину руки также в замок удерживаем положение. хорошо медленно поднимаемся и меняем положение рук левая рука сверху локоть четко за головой кисти рук соединяем в замок живот подтянут головой слегка отталкивайте локоть назад. Дышим, держим. И медленно округленной спиной опускаемся вниз. Замок не разрываем. Округленной спиной поднимаемся и разрываем руки. На сегодня занятие окончено, всем спасибо, кто был со мною, ставьте лайки, если вам понравилось занятие, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новое видео. Всем пока!